А... Ой. С добрым рыгом. Ты заработаешь этого больше, чем с грёбаной Пумы. Принимай на это Он почему-то зацикливался на Пуму и на Кока-Колу. Потому что мне нужен бизнес, блядь. А мне нужна сохранность. Да пошёл ты мне нахуй. Мне нужна сохранность. Да смотри, ты получил бы с машин бы больше денег, мать твою. Ты теряешь бизнес. Блять. Кто нам предлагал за пуму, Так я нам... Иди нахуй. Ребят, вот обидите просто этого человека. Он с пумой, не заработает. 60 тысяч, это даже не 600. Я вам предлагаю 2 миллиона. Ох, спасибо за миллион. А чё так дешево. Да нам нахуй, б***ь? Человек не легенда, у меня к вам вопрос. Как вы ощущаете себя в жопе, блять? Потому что у вас есть. Он сейчас выйдет. Блядь. Заработает. Да. Так. Да нет, у него есть эти бизнес. Бля, я хочу в тюрьму сесть. Слушай, тебе что не нравится? Еще раз говорю, принимай, блядь, мои Принимай мое предложение. Нет. Принимай, тварь, мое предложение. Я тебе плачу деньги. Нет. Я тебе плачу большие иди, деньги. Я как бы как-то решу. Я это не синишь как-то много. Да это нормально. я тебе как Ты иди, с помой столько не иди, заработаешь. Иди. Да мать твою, чё с тобой не так? Знаете, почему Данёха лучше всех? Он первый уходит, он получает самые вкусные плюшки. А, вот. Да нормально, иди, нет, нет даёт просто везунчик. Тихо. Знаешь, что надо всё сможешь строить. Вам больше такими 50 капать, серьезно. Начина <свят> <фига свят> тебе еще. <свят> да, я... Я да ничего, да, ничего что он два ляма стоит, а не полтора. И да что ты надеешься? Так в смысле какая разница стоимость ты смотри на его прибыль то 250 тысяч рублей. Большая, большая разница, чел. Это ни не прибыль чел. Я за него ляма, что его за полтора должен продавать? Не не не. Так-то так-то так-то так не сколько не. О, все прибыль. Блять, играйте ты в жопу. Чей когда у тебя в жопу? Чего ты с ума вообще? У какого хуя три миллиона у вас там стоит? Что это? Они прокачали. Я тебе предлагаю. Ты не продаешь компанию Блять, нет, ты, погоди, ты мне предлагал не, немножко другое Ты мне не предлагал вот эту хуйню за 3 миллиона, блять а, Ребят, молитесь за меня, чтобы я не стал на поле Донёхи Мы молимся за то, чтобы ты стал на моё поле <связать> Спасибо, папаша <связать> я, я, говорю, я не У тебя не будет денег, это заноси Барь А что вы там произошли? О, 7 лямов за твиттер Давайте, я всех жду он нахуй, да Что будет? Это дохера слишком. Принимайте, принимайте тоже. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. 9 Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Поэтому я в тюрьму хочу сидеть. Я тоже, кстати, это очень выгодный бизнес. Помищите, пожалуйста. А вот так. Пошел нахуй. Мне нужны твои деньги, Чел. Мне нужны компании. Я готов у тебя купить за машину. Ну, хотя Пепси. Я могу у тебя воду купить, блядь, за эту машину. Нет. Мне тоже деньги сейчас не нужны. Слушай, твои деньги уже никому не нужны. Ты уже доказал свою доверенность, блядь. Опа. О, сейчас да? Опа, она. Сейчас себе все прям. Я не могу закладывать там где аренда. Все. Чё? Я не могу закладывать там где аренда. Все, я приплыл. А, нет, могу Зачем мне столько денег? Дома моё! Чё, что это произошло? Что? Что ты от меня хотел? Тебе Ты просто самый тут лучший Давай, ну давай как-то их хуйбат сделаешь Блядь А как тебе нужно денег? Что? Мне нужны от тебя ведь деньги, потому что сделка по-другому не пройдет. Ну что ты? Ну, деньги да. Ну, в чём а ты... я не смогу тебе деньги Ходите. Почему? Ну, потому что договор наличным, допустим. Ты можешь Спорка? у меня выбрать, чтобы я тебе деньги дал? Mm, тогда сейчас. урагу всем спасибо за игру братан вам братан ой как макс он не форсит ой все капец ковчега красный Это я тебе не хватит ты не сможешь слушай зеленый я предлагаю объединить усилия в прямом смысле Зелёные слёзы есть предлагаби нечустили, во благо нашего союза эти серьезные зелёные. Глаз выбора нет. Ладно, может быть, ему хватит, но он будет. Я предлагаю, реально. Зелёный, короче, выкупай, можно ли? Зелёный, предложи там синему чё-нибудь, чтобы все компании... Воду у него выкупи, иначе он просто взрослый. Ой, как смачно. Чтобы было бы больше клеток, было бы поинтереснее, особенно с пятером играть на... Что такое я, мед? Я, мед, я, мед. Я, туда, я туда продаю все. Алексей, давайте ходите быстрее. Давайте. Ох, ее нет, нет. Зачем? О, все. Ой -ой. Нет, давайте наверно закончим. Ну красно победил, ну все, это неинтересно. Ты мог предложить кому-нибудь. Да подождите, ну они хотят наверняка. играть, они хотят все. Хорошо, ты мог кому-нибудь раскидать э, эти? Ой, какая бизнес-мечта! Какая бизнес-мечта! Я предложил деленский бизнес, он отказался. Ох. Ох. Ох, А у них денег ни у кого нет, чтобы купить компании. Так а что? Изя. Мое. Сюда, Лу. Алексей, ты понимаешь, что ты сам просто подписал договор? Да не пофигаешь. Я так. не представляю... Вот что у тебя молоденья, как сделать, чтобы не чтобы... смыслить? Ай-яй-яй! Ладно, я все. Ох-нё-о-о! Ох-нё-о-о! ох нё о Чё я тут могу поснимать? Ох ну вот это поснимаем. Как ты? ох и Ну и можно... Желанды, ты выигрываешь пока что у него. Он ты не у него выигрываешь. Ты Че можешь выкупить свои компании, которые ты заложил? Ну вот это можно. А, все равно не хватает. Вот выкупай свои Мы компании. А заложил лучше машину вместо Skype. Ух, ёх! повезло что он А все, он вылетел. Все минус пасан. Да все, ГГ. Братик. Это ШД, братик. Да все, братик. Easy, Итак, вот и заканчивается наша игра в монополию, дальше просто прошло немного времени и последний игрок попался на монополию и проиграл. Спасибо вам большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до скоро я вас удивлю в очень интересном видео, всем удачи, всем.